Я сейчас покажу видео у тебя, как сдается в плен российские военные. Ты скажешь, что ты об этом думаешь. Он еще живой, он живой еще. Да, смотри, Снимай. куда? Не надо Смотри, он живой еще, он хрипит уже. он. Ну все, он хрипит. Уже. А хорошие. Да. Не хочу я его отдавлять. Не могу смотреть. Это ребята сдавались. Это Добро. еще живые российские военные, которые, которые взяли в плен. И расстреляли. Убили, перерезали голову. Что ну, там? Это было под Киевом. Я не могу передать это. А там по-человечески просто. Тебя били здесь? Нет. Вели какие-то специальные допросы? Нет. Условия содержания? Нормальные. Может быть, что-то скажешь с ним, со Ребят, перестаньте воевать, потому что ну, это к добру не приведет. То, что я видел здесь, то, что нам рассказывать, это все ложь и провокация против нас самих. То, что нам обещают горы мост, и что мы будем жить хорошо, никогда мы жить не будем хорошо. Больше ничего сказать.